такой НДС. Это огромное количество тетенек сидят а, в, в, каждой, в каждой компании и, и дурят государство. Сидят за компьютерами и в, выкручивают схемы по, по выдуриванию государства. С другой стороны, в государстве сидит такое же количество тетенек и думает, как, как, э, где они нас надурили. И еще и сидят тетеньки у.. Э, какой-нибудь там финансовой полиции, которые разбирают и которые делают эти самые обоснования этих всех уголовных дел, целью которых получить взятку. Вот они все не нужны. Вообще они все не нужны. Какие-то нахрен таможенные брокеры, полторы тысячи, полторы тысячи кодов растомаживания. Что за глупости вообще? Зачем? а таможня должна следить, чтобы не было работорговли, чтобы не вводились тяжелые наркотики, чтобы не ввозилось летальное оружие. Все. Все товары и услуги должны перемещаться без них. Вот оно въехало сюда, вот когда оно продалось, вот касса должна быть обложена налогом с продаж. Самая большая экономика мира, Америка, делает именно так. Это не пример, это пример. Въехала спокойно, вот продалось, 10 ну отдай, не греши. Вот эти все тетеньки, я понимаю, что они все останутся без работы, но сейчас они ничего не производят. Они, они все сидят, у каждого коммерсанта сидит на шее по 6-7 по человек. То есть если взять всю структуру общества, локомотивы, 15%. Ну то есть один сошкой, семеро с ложкой.